Сегодня у нас в работе Лада Ларгус 2020 год выпуска может быть даже 21 -й. Программирование ключа без снятия мозгов Многие до сих пор еще снимают мозги Заводим автомобиль нашим ключом И он возможно даже заводится он вот, даже завелся вторым ключом. То же самое. Сейчас попробуем с улицы. Лада Ларгус 2020 год, я уже говорю, сделал запасной ключ. Все, работа готова.